день, ночь, не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада это как вести себя с загадным человеком, чтобы быть в выигрышной позиции. Первое, второе, третье, четвертое выбирать любое время в описании под видео. А я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, будет, конечно же, предыстория этого вопроса. Возможно, покажется, какие в каких отношениях с этим загадным человеком и так далее. И будет сам рассмотрен вопрос, от, ответ на вопрос, как вести себя с загадным человеком. Соответственно, поэтому я думаю, выбирайте позиции с четырех камушков. Прям все, все ликовали, что камни нравятся. Все, ура, наконец-то. Хорошо, наконец-то пришло. Все, давайте, дорогие мои, если что, ставьте на паузу, сосредотач... сосредотачивайтесь на, три... на четырех людях четырех да и посмотрите как вести, себе, как вести себя с ним с ней если какую-то предысторию это будет не о вас с этим человеком то дорогие мои не расстраивайтесь возможно эта информация не особо-то для вас возможно информация отсюда будет сказана но только допустим одно слово либо предложение что-то для вас дорогие мои такое тоже случается и бывает поэтому давайте Здравствуйте, кто выбрал первый вариант, интересно, как вести себя с ними, с ней, как вести себя с загадным человеком, чтобы быть в выигрышной позиции. Давайте предысторию данного вопроса. Предыстория данного вопроса. <кхе> Предыстория данного вопроса, как, а какая тут история, когда один сплошной прям весь, весь, весь какая-то нервозность, я бы не сказала стервозность, но возможно кто-то так думает, один сплошной негатив вокруг одного у нас короля Пентаклей. Который, который, который Как-то, как-то, как-то Слушает только я так чувствую Самого себя Возможно тут сам мужчина не понимает Как вести себя с загаданным человеком То есть вокруг него Какие-то недопонимания По отношению к определенным лицам да, возможно, даже как-то разговаривать. Потому что происходит тут некоторое недоверие, некоторое опасение. Тут задействованы в людях и в самом человеке, и на человека, который загадывается. Здесь везде страхи. Дайте-ка я подумаю еще немножечко. Немножечко подумаю. Да, дорогие мои, это может быть как в предыстории, первое, что у человека, которого мужчина, вы спрашиваете, вы женщина, вы такая хорошая, приятная дама, вы спрашиваете на молодого человека только потому, что с этим молодым человеком ничего не получается. Вот ничего, он то ли боится, то ли как-то страдает, то ли в каких-то непониманиях, недоразумениях, и с ним сложно построить диалоги какие-то нормальные. Далее, Предыстория другая. Здесь мужчина сам, возможно, себя загадывает, и ни с кем отношения так таково и не строятся только потому, что э, та, та недоступна, и это такая, и это секая, а та вообще третья и десятая. Поэтому здесь может быть и об одном мужчине. Также говорится: то есть, здесь везде корень проблем это горечь, непонимание, глубинные страхи и внутренние комплексы, и проблемы. Вот. То есть предыстория какая-то все-таки проблемная, связанная с мужчиной, либо с самим, с самим молодым мужчиной, потому что на женщину здесь таких особо указаний нету. Либо здесь э, загадывают на мужчину, который вечно... Либо которая женщина не понимает, потому что ну, здесь вообще реально не понимает она его, возможно, его слов, э, возможно, не хочет верить в его слова и в его какие-то домыслы. Тоже может, кстати, здесь и такая предыстория. Но основа всего – это некоторое разрушение, непонимание, несогласование, и все в какой-то своей каше варятся. Вот, поэтому давайте, как вести себя с ней, с ним и тому подобное. Как вести себя загадным человеком, чтобы быть в выигрышной ситуации. Давайте так. Здесь как-никак все-таки идти на контакты, это обязательно. Дорогие мои, здесь... Если загадываете молодого человека, с кем не получается посмотреть на результат вообще ваших отношений. Просто, просто посмотреть под прямым немножечко углом, понять, что будет дальше, что возможно и что невозможно. Готовы ли вы кого-то простить, либо готовы вы кого-то принять в эту жизнь? Это, да, я бы сказала, если у вас не получается с человеком смотреть больше на результаты, Ваших отношений, ваших действий, кто берет тут вверх в паре, кто не берет вверх, кто пассивный, кто здесь подчиняется. То есть здесь немножечко такой момент, что может проигрываться зависимости к людям, могут проигрываться зависимости от своих собственных убеждений у некоторых людей. Поэтому дорогие мои, здесь как вести себя загадным человеком здесь больше не как вести себя, а посмотреть на результаты ваших общений с этим загадываемым человеком, что он какого-то мнения, что он говорит, либо какого что она вам говорит, что она хочет по итогу, к чему она стремится. Также здесь рассмотреть, я бы сказала, некоторые глубинные страхи и проблемы здесь, они, кстати, могут у людей вообще касаться, и это все не какафония, и вот это все глубинное, оно немножечко переходит плюсы сюда. То есть здесь люди, возможно, подвержены каким-то своим внутренним порокам, либо у кого-то здесь незрелое поведение. Я не буду здесь акцент делать, даже, даже не смею, потому что сейчас просто закидают всякий, всякими тапками меня. У кого-то просто реально незрелость. Но здесь, я бы сказала, больше идет всякая незрелость, из детства корнями причем. И это может мешать людям просто существовать и жить. Поэтому, дорогие мои, просто подведите это, итоги. Подведите итоги, кто прав, кто не виноват, рассмотрите, рассудите внутри себя э, с человеком, если таковое надо, допустим, если вы с человеком в паре. Но все равно здесь итог разговора и э, прояснение отношений с вами очень много чего дадут, но по итогу здесь очень может касаться не только потому, что этот человек правый или левый, а потому что м, у вас, возможно, какие-то могут быть внутренние комплексы, зажатости, Вещи, которые вы перешагнуть, немножечко не в состоянии или вам слишком сложно. Поэтому здесь больше подведите итоги, нужно ли вам это или нет. Это для начала, а уже потом разбирайтесь со своей головой, со своими проблемами, со своими вещами. Потому что просто так у нас луна ни на что не выходит. Поэтому я бы сказала, разберитесь, пожалуйста, в себе, что вас тормозит, что вам нужно, что вы хотите и то, к чему вас тянет сердце. Это очень сильно важно. И что вас именно зажимает, допустим, в отношении с этим человеком, либо в налаживании каких-то связей с ним? Что идет именно не так? Но больше посмотрите, покопайтесь внутри себя, если это очень как бы... И в некоторых апостасях разговор – это нелогично. Но здесь я бы по-другому бы не сказала. Поэтому, дорогие мои, вести себя, посмотрите на результаты разговора с этим человеком, на то, кто какие действия совершает, и покопайтесь, пожалуйста, в себе. Здесь особо прерогатива «Кому копаться?» нету, Даже если «Король Жезлов» тут написано, я бы сказала «нету». Все равно по итогу. Если вы сам мужчина, то покопайте себе. Если вы женщина, копаться в других это немножечко бесполезно, дорогие мои. В, таким, в таком сочетании, если это сочетание охарактеризовывает вас, бесполезно. Покопайтесь сначала в самих себе. Не лезьте к этому человеку. Поэтому, дорогие мои, вот здесь здесь вот само не самобичевание, а самоанализ и при этом что-то сделать, вот это самое здесь больше разумное, нежели что-либо еще. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Дорогие мои, давайте, я думаю, спасибо вам за просмотр. Лайки, комментарии, подписка, все с вас. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас второй вариант. Как вести себя с загадным человеком, чтобы быть, быть в выигрышной позиции? Давайте сначала, конечно же, начнем с предыстории этого вопроса, чтобы иметь понимание, то, к чему мы вообще, от чего идем -то? От чего? Пункт А рассматриваем. Как вести? Так, предыстория. Предыстория данного вопроса. Предыстория. Угу. Угу. Угу. Угу. У -у -у. Как интересно, предыстория данного вопроса. А что у нас тут? Что у нас тут? что-то здесь очень сильно сомневается, как что строится. И это очень сильно попахивает любого рода взаимоотношениями. От семейных до каких-то дружеских и общественных. Кто-то здесь слишком особо как бы не разбирается в каких-либо вопросах взаимоотношения. Просто. Да, вот здесь я бы сказала, немножко сомневается в взаимоотношениях. Вот это лучшее, вот так. Да. То есть здесь не про какого-то конкретного у человека здесь предыстория. Просто человек сомневается в строении семьи, как строится семья, как воспитываются дети, как строится быт у кого-то, как делается, как строится какое-то сообщество вокруг себя. Вот здесь это немножечко глобально, и одновременно человек в этом сомневается, кто бы здесь не загадал, потому что акцента «кто здесь загадал» особо нету. Поэтому, дорогие мои, ну, акцент, давайте, да, вот, дорогие мои, кто-то здесь просто сомневается. Имеет четкое предрасположение, возможно, и также хороших друзей, кто-то имеет семью, кто-то все вместе. Но сомневается в чем-либо, что неправильно что-то кто-то сказал, неправильно, что она сказала, неправильно, что он сказал, кто бы вы ни были. Именно в построении. Да, здесь сомневающиеся люди, возможно, даже мнительного характера немножко. Просто люди сомневаются. Вот и вся эта и предыстория. То есть здесь не сказано какие-то глобальные проблемы. Здесь, возможно, у человека здесь все хорошо, либо в одной какой-то сфере. Но человек сомневается, как что-то строится. Угу. Неуверенность в этом. Возможно, неуверенность в отношении семейных взаимоотношений, либо в отношении с детьми, либо в отношении с другими людьми, с которыми надо как бы взаимодействовать в социальной какой-то сфере. Здесь также может проигрываться проблема в социальной сфере. Поэтому вот, давайте дальше. Все-таки, как вести себя загадным человеком? Как вести себя загадным человеком? Как вести себя загадным человеком? Когда берут сомнения, выбирайте всегда отрицательный вариант, да? <свят> <свят> не смешно вообще. Так, вот так, восьмерку, семерка десятка. Разберитесь со своими внутренними ценностями и то, за что вы цепляетесь постоянно. Вот это, возможно, здесь кроется подводный камень, и, и, и расклад здесь не состоит, как вести себя с ним, а как вести, во-первых, с самой собой. Либо самим собой. Это больше немного раскрывает саму суть человека, нежели какую-то суть между людьми. Возможно, эта суть касается других людей. Но здесь я бы сказала такого. Да, здесь просто какие-то какие шаблоны. Здесь какие-то вещи, которые человек также перескокнуть перескакнуть особо не может. Но они скрыты внутри глубоко человека. И человек за них цепляется. Либо целенаправленно, либо подсознательно. Э, вот, э, да. Вот чем отличается. То есть подсознательное цепление к шаблонам, к распорядку дня, к тому, как должно, как не должно быть. Очень самокрития. Давайте про самокритику, наверное, не будем. Потому что это тяжело для человека. Не, нельзя же падать лицом в грязь, <смех> у кого-то реально проигрывается какой-то такой момент, а, я, не, ну, я не дам себя победить, возможно, какое-то соперничество, это все ко всему, это все подталкивается этим. Здесь внутренними, внутренними немножечко запах, запахнуло некоторыми внутренними. Просто проблемами. А то есть некоторыми рамками, которые человек цепляется, отпустить не может. Не может доверять человеку, допустим, также, Возможно, отдает какое-то свое внимание больше на такие вещи, которые не особо важны в жизни. А человек тут особо остро реагирует на критику, на какие-то вещи. Но здесь могут и психологические быть проблемы. Я не исключаю какие-то да. ну, травмы психологические, то есть. Ну, здесь и такой может проигрываться. Ну, заплутал человек просто. Вот кто, кто загадывал, тот заплутал. Не на кого вы загадывали, а кто, кто здесь сам загадывал, заплутал. Позиция здесь больше про того человека, кто загадывает. Еще раз говорю, прямого акцента в начале у нас не было, это раз. И второй момент, это указывает все здесь на тот, того, кого загадывают. Ну, я же сказала, да. Поэтому, дорогие мои, да. Здесь человек активируется только немножечко, когда кризис в его жизни случается. Через кризис он учится. Поэтому как вести себя загадным человеком? Здесь больше, чтобы быть в выигрышной позиции. Вам сначала быть в выигрышной позиции по отношению к самому себе стоит, нежели по отношению и к другим. То есть здесь надо больше от, отбиваться от ограничений и от рамок, на которые вы очень сильно цеплять, Но здесь цепляет, все направлено все-таки, я бы сказала, цепляние за какие-то вещи. Цепляние за слова, критику плохо переносят люди, есть какое-то чувство «я первый», «я, я, я смелый», я, «я все могу», «я лучше всех». Возможно, сравнения какие-то в детстве были, тоже не удивляюсь. Но здесь ограничения рамки, которые вас сковывают, это в первую очередь. Которые немножко не дают вам, возможно, быть э, чувственным, теплым, восприимчивым человеком только под груз. Э, потому что грузит очень много всяких, ро, всякого рода проблем и катаклизмов. Вот. Сложно взгля взглянуть, когда в кризисе человек, на какие-то вещи. Поэтому как вести себя с ней и с ним? Разбивать свои какие-то шаблоны, которыми вы очень сильно цепляетесь. По поводу мужчин, по поводу женщин, по поводу всего и вся. Я бы сказала немножко даже так. Заканчивать с этим. Это для начала. Поэтому, что, что, чтобы, чтобы одержать верх, надо, надо быть чистой головой, с чистой совестью. И вот здесь вот есть такой момент, что это надо. Поэтому сп спасибо вам. А, спасибо вам за то что вы досмотрели вот такой самокопание самокопание называется расклад поэтому вот короче ну такое у нас бывает это для начала это для начала вот какой-то такой мини-совет как удобно мини-совет мини-рассуждение какой-то выход ладненько спасибо вам давайте дальше здравствуйте кто Рассматривает третий вариант вдруг, рассматривает просто как дополнение вдруг, как вести как вести, как вести себя загадным человеком, чтобы быть в выигрышной позиции. Дайте, предайте предысторию данного вопроса, предыстория данного вопроса. Предыстория. Очень интересно, запутанно, я бы сказала. Предыстория, да, вот это. Предыстория данного вопроса, запутанно нету слов, как вести себя с ним, с ним, ну, ну здесь сложно сказать, но ну, сложно сказать для того человека, как вести себя с ним, с ним, когда человек очень много всего для этого сделал. Здесь, как вести себя предыстория загаданного вопроса, здесь не нравится, не нравится какой-то формат, либо отношений, либо вещей, именно человеку, это раз. Просто не нравится, не устраивает, не удовлетворяет. Возможно, также могу предположить, что люди для этого сделали максимально. Мне интересен уже вопрос, а то есть ответ на вопрос. Но здесь такая большая позиция, когда люди, возможно, много чего сделали для того, чтобы именно как-то ре реализоваться с этим человеком, либо вместе наладить некоторое общение, либо на какие-то уступки, на какие-то жертвы тут кто-то шел. Также здесь и здесь важен разговор, здесь важно общение, здесь важно какой-то конструктив между людьми. Потому что здесь, я так понимаю, логичные люди с математическим складом ума здесь по-любому. по-любому В таком сочетании с математическим, аналитическим, окей, по-русски, нормально. Поэтому здесь просто не удовлетворяют особо результаты разговоров, результаты общения с этим человеком. А возможно, просто без луку. Вот тоже я могла бы сказать, вот. Сейчас, насчет сигнификатора человека, кого вы загадывали или что, просто не нравится сейчас, сейчас именно с этим отношением, просто ситуация, какую вляпались, либо в какое сейчас именно происходит. Именно плоды и результаты их взаимодействия. Неудовлетворение взаимодействием с этим человеком. Чистейшее неудовлетворение. Вот. Да, кого загадывали. Давайте на кого здесь загадывают. Давайте их некий какой-то сигнификатор интересный. Властные, романтичные, загадочные люди, которые знают себе некоторую цену. Они могут договориться с вами, они могут договориться с кем угодно. Они ранимы, я бы сказала, даже в некотором ситуации иронично. Это те главари, которые могут над самим собой посмеяться. Здесь люди по-своему властные и очень такие, я бы сказала, начитанные, умные, обаятельные, причем, могут договориться, им не стыдно подойти и просто с вами заговорить. То есть это, это как, вот, вот, как вот старое, как же сказать-то. Если кто смотрел с Ричардом Гиром, когда он был в, как же сказать-то, фильме, где там рыцари круглого стола были. Ричард Гир, он еще был очень сильно молод. И он там, там лонселот сидела, сидела Вот там самый главный седой мужик. Я просто забыла вот этот... Человека как звали, я забыла. Его звали Ланселот, а вот другого мудрого правителя. Вот это похоже на, на, на, ну, на лицо вот этого мудрого правителя. Сигнификатор похоже. Ладненько, дорогие мои. Ну вот здесь вот больше я бы сказала так. Давайте дальше. Как вести э, э, себ себя все таки с загадным человеком? Давайте как вести себя с загадным человеком? девяточка двуточка, пятерочка. пробовать пробовать методом тыка теплых отношений и посмотреть что вы даете а что человек дает вам здесь настраивать взаимосвязи здесь настраивать общение возможно попадется ну как дергать за какие-то веревочки, я бы сказала. То есть, как вести, как вести себя с загадным человеком. Здесь больше налаживание стабильных, интересных отношений. Возможно, основанных на, на каких-то взаимных интересах. То есть, здесь пробовать выстраивать отношения. Здесь не сказано как-то с самобичеванием. Здесь не сказано как-то смотреть в себя. Здесь больше пробовать, настраивать. ему ну, выгодные у кого-то отношения если кто-то здесь загадывает на начальника. Взаимотёплый. Но здесь пробовать разными некоторыми методами. И рассмотреть, что вы даете человеку, что вы можете дать. Также это, пожалуйста, не забудьте, потому что это в начале, я бы сказала. Не забудьте, а что вы можете одарить, чем вы можете привлечь, чем вы можете этого человека как-то ну, заманить в свою ловушку, Окей, если для вас это так правильнее. Но ну, пробовать, я бы сказала, налаживать с ним взаимосвязи, которые основанно вас как-то сплотят, либо объединят в какую-либо команду. Поэтому, дорогие мои, это вот если хорошо, что начальник загадывает для людей, которые как бы хочется построить отношения, у которых есть перспективы. Ну, хорошая позиция такая. Просто налаживать общение, возможно, не сразу это все будет, возможно, с какими-то тяжбами, с какими-то перетягиванием канатах, но пробовать, просто пробовать, как-то взаимодействовать ты мне, я тебе. Но при этом больше посмотрите на то, что вы имеете, что вы, что вы можете дать человеку. Рассмотрите какие-то свои все-таки возможности над тем, что… а что вы можете дать человеку, а что он вам может дать. И какое между вами будет взаимодействие по итогу. Рассмотрите сначала это. И потом все-таки пробуйте, делайте. И возможно, просто не с первого раза, я могла бы сказать, либо... Москва не сразу строилась и вот здесь отношения тоже не сразу строились поэтому здесь налаживание отношений однозначно но с э, таким понятием а что вы можете дать человеку а не что человек может дать вам вот здесь вот я прям сразу говорю потому что здесь на девочке пентакли без нее конечно никуда вот короче как-то так Давайте, а, а кто ну, так. Так. Окей. А, Давайте, я думаю, спасибо вам за то, что были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и давайте дальше. Здравствуйте. Кто выбрал у нас четвертый вариант? А, давайте, как вести себя загадным человеком, чтобы быть в выигрышной позиции. Давайте просмотрим предысторию данного вопроса и потом уже посмотрим, как вести себя загадным человеком. Давайте посмотрим предысторию данного вопроса. Предысторию данного вопроса. Семерочка жезлов. Колесо. Не связло, так не связло. Не связло, не повезло. Так, так, семерка жезлов у нас так, так, так, не везет. Не везет, не то. Ну, здесь, здесь предыстория загадного вопроса. Здесь не удается, возможно, наладить отношения в общем плане, либо с конкретным человеком. Ну, не удается, я бы не сказала и ни один раз. Не получается, не удается. Возможно, с определенным человеком, важным для вас. Возможно, как вести себя. Как вот здесь для некоторых вопрос, как вести себя с само собой. Вот это более корректен в некоторых вариантах, для некоторых здесь людей. Угу. То есть здесь, по сути, дорогие мои, Здесь не получается либо с определенным человеком мы не один раз как-то построить взаимоотношения, либо не получается в общем как-то с кем-то, либо с какой-то группой лиц что-то наладить, какое то взаимосвязь и взаимо взаимообщение. Это может касаться и любого человека по отдельности, и какой-то некой группы. Я бы немножко сказала глубже в этом плане. Поэтому здесь просто не удается, не получается, не срастается, не нравится, приводит в какую-то депрессию, больно от этого. Вот здесь больше, вот некоторая боль для человека больше сказана. То есть этот человек очень близко принимает это к сердцу, и для него налаживание общения возможно с конкретными людьми, либо с конкретным человеком. Приносит какую-то просто боль. Для, для людей, кто здесь загадал, очень важно. Возможно, вы с кем хотите построить здесь взаимоотношения с женщиной, здесь ей очень сильно больно от чего-то. Тоже может проигрываться, потому что женщина женщинами тут упала. Я этот момент не исключаю, если, допустим, вы мужчина. Но здесь просто какие-то внутренние поль по отношению к данному вопросу не получается не срастается мне больно от того что я не могу построить с ним отношения мне неприятно от того что мне не получается мне неприятно от того что меня не слушают потому что возможно некоторые кто-то кто вот мое мнение не слушают здесь но здесь это больше какая-то внутренняя личная трагедия для человека кто здесь загадал либо если вы мужчина вы загадали на женщину то здесь для женщины это как внутренняя лишняя такая лишняя у кого-то лишняя Трагедия, кого-то не лишняя. Поэтому, дорогие мои, вот здесь очень сильно близок вопрос. И именно вот для этих людей, я так понимаю, здесь этот расклад и, ну, и есть. Потому что это приносит очень много страданий внутри человека, по сути. Ладно, мне получается: как же быть? Как вести себя загадным человеком? Как вести себя загадным человеком? где вы путаетесь где вы заблуждаетесь рассмотреть свои личностное заблуждение по каким-либо вещам это раз второй момент не опускать руки два. то есть как вести себя с загадным человеком здесь именно вам, вам, вам здесь кто-то может хорошо анализировать самоанализом самокопанием заниматься но здесь как вести себя, здесь надо действовать. Да, вот, дорогие мои, здесь надо разбираться, действовать, надо идти, возможно, с некоторыми людьми, как, как бы жестоко не показалось даже на какие-то конфликты, не избегать каких-то конфликтов. То есть здесь не заниматься самокопанием, как в остальных там несколько вариантов, а тут действовать. Потому что, я так понимаю, в самоанализ у вас просто наивысшем уровне и, и э, может переходить причем к самобичеванию. Здесь надо действовать, здесь надо разруливать какие-то моменты с определенными гражданами и людьми, здесь надо рассматривать, где вы заблуждаетесь сами, возможно, по какому конкретному человеку, либо по какой-то группе. Также, здесь надо рассматривать, возможно, кто-то здесь очень сильно рьяно к этому вопросу относится. Но надо здесь действовать, надо здесь налаживать также какие-то контакты, но больше, конечно же, разбираться и действовать Именно уже в реальной жизни А не только заниматься Самокопанием и самобичеванием Дорогие мои Если вам нужен этот человек То налаживать отношения Вы заставить никого здесь не сможете Еще раз говорю, если вы кого-то хотите Допустим заставить лично для себя Что-то что-то сделать Заставить никого здесь невозможно Но действовать в каком-то Правильном для себя направлении Вы очень сильно даже можете Также с некоторым Демонстрация некоторого терпения у кого-то здесь прям, кому-то очень важно это знать. То есть надо быть некоторым терпеливым человеком, но при этом действовать и налаживать, если нужно, контакты. И разбираться со своими вопросами, со своими вещами, которые вас терроризируют. Да, а не только самоанализ и самокопание. Пожалуйста, самоанализ, самокопания вы идеальны. В этом вам нету равных. А вот действовать, кто будет? Кто будет? Я не смогу, а вы сможете. Поэтому, дорогие мои, вам надо действовать в плане определенного человека, определенного себя. Может пойти к какому-то психологу, почему бы, собственно, нет? Может человек просто вот, вот горюет от того, что не получается, вот с кем-то наладить отношения. Возможно, какие-то действия. Действие это прямое какое-то, просите кого-то о помощи, чтобы кто-то вам что-то продемонстрировал и сказал на какие-то прогрехи, помехи и тому подобное. То есть здесь надо действовать, здесь надо находить, где вы, возможно, ошибаетесь, где вы правы, что вы и рассматривать какие-то больше себя не самоанализы, не с самокопания, а в действиях. Покопайтесь в психологии в конечном итоге. Но вам необходимы действия, а без них никак. Но вам надо вылазить. Если вылазить, хотите сами, с помощью, допустим, возможно, каких-то книжек. Может такой момент, может вам что-то очень сильно понравится, с чем-то вы, чем вы можете заинтересоваться в жизни. Посмотрите на ну, также самореализацию в жизни, это тоже очень важно для этих людей. Вы самореализованы, вы цельная, вы духовно развитая личность, потому что это важно для полноценного развития отношений с загадным человеком. Дорогие мои, но здесь нужно действовать. Самоанализом не заниматься, а уже действовать как-то. Вот Какие-то предпринимать к этому всему интересное движение поэтому дорогие мои здесь вот я вам хочу подтолкнуть чтобы вы делали чтобы вы возможно регулировали свои отношения сами брали за них ответственность кто-то научился терпению кто-то понял где он не прав где он заблуждался и где он напорист а возможно также просто где вы немножечко блуждаете и в чем вы возможно немножечко ошибаетесь но возможно вы все-таки на правильном пути поэтому дорогие мои очень сильно настаиваю рекомендую вам что-то уже делать а не заниматься самобичеванием это не для вас путь поэтому спасибо за то что вы смотрели до конца же и э, очень такие интересные глуб, такие глубокие позиции непростой расклад и он не просто выстроен для того чтобы а, что-то сделать, чтобы что-то, что-то, я хочу, чтобы он сделал, но он, он не делает. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за то, что вы смотрели. Подписывайтесь на бусти, подписывайтесь на спонсорство, потому что если вы спонсор, то вы можете дополнительно спрашивать по теме у нас расклада на стримах. Если вы хотите знать о... Второе немножечко больше и, и, соответственно, лучше, нежели просто смотреть на картиночки ничего не понимаете. же рекомендую вам подписаться на Бустя. На, на второй уровень подписки прям вы имеете, будете доступ к, на 24 на 7 к закрытому чату со мной, поэтому и с другими интересными людьми также. Спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. и желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.